И если ты научишься произносить правильно всего вот эти четыре звука, твое произношение уже сделает гигантский скачок вперед, до такой степени, что американец уже не сможет за секунду определить, что ты русский, и начнет уже гадать, из восточной ты Европы или, может быть, и западной. Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Море, и у нас сегодня с вами понедельник. У русского акцента на самом деле куча плюсов. Например, он может сделать тебя настолько опасным, что от тебя будут шарахаться американские гопники. You think this bad neighborhood? Но при всех его достоинствах русские почему-то постоянно ищут на ютюбе, как от него избавиться. Хотя, что самое забавное, в англоязычном ютюбе куча видео по поводу того, как ему научиться. Но сегодня будет кое-что полезное. Сегодня я покажу тебе одно упражнение, которое мы вместе сделаем, после которого твой английский уже вряд ли будет звучать как раньше. Давай сделаем так. Сейчас на экране появится небольшой текст. Тебе нужно будет поставить видео на паузу и прочитать этот текст вслух. И чтобы максимально проникнуться сегодняшним упражнением, когда будешь читать, запиши себя на диктофон в телефоне или на любой другой диктофон. Итак, текст. Теперь давай я прочитаю для тебя этот текст с максимально русским акцентом и постараюсь не утрировать. Woman lies about winning lottery. A 39-year-old woman admitted that she had lied. She claimed that she bought the latest winning lottery ticket, but then lost it. The ticket was worth $18 million after all deductions. The woman was charged with grand larceny. A conviction could put her in prison for up to seven years. The real winner of the ticket, Kevin Hayes, 66 years old, presented it a week ago to the liquor store where he had bought it. That store will receive 1% of the price or $180,000. The owner of the store, Mark Abrams, 56 years old, was overjoyed. Last year, we had a storm that blew half of our roof off. It cost $25,000 to put a new roof on. Hayes said, That he was reminded to check his numbers when he heard that a woman had lost her winning ticket. He and his wife had been camping in the mountains when the winning numbers was drawn. <сёк> Ой, как это было тяжело. Итак, в английском языке есть четыре звука, которых в русском языке нет. И да, конечно же, таких звуков на самом деле не четыре, а гораздо больше дорогой зануда, который прямо сейчас пишет об этом в комментариях. Но ну, а сегодня мы поговорим ровно о четырёх. The... Ва, ха и р. Проблема с этими звуками в том, что в русском языке есть звуки на них немного похожие З, в, х и р И то, что мы обычно делаем, вместо английских звуков мы просто произносим русский Потому что нам так проще That is why the Russian accent you have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 Просто говори как Хованский. Ты не знаешь, кто это? Да я тебя обниму. Хоть кто-то не смотрит всю эту фигню на русском ютюбе. Ладно, другой пример. Кролик из винни -пуха. И не так орать. Я их в первый раз прекрасно слышал. У нас где-то уже было, по-моему, про это видео. Ну, правда, все, что нужно здесь делать, это просто произносить русские З и С из другого положения, чтобы язык был между зубами. Сибирь. Зима. Think about that. Странно звучит Самое главное, еще раз повторю Научись произносить его из правильного положения Давай потренируемся прямо сейчас на скороговорке Сначала я ее прочитаю, потом ты сам Не очень быстро, попробуй сам Сейчас на экране появится тот же самый текст, который был в начале видео. В нем будет выделен красным каждый звук «the». Тебе надо будет поставить это видео на паузу, прочитать этот текст еще раз вслух, особое внимание уделяя только этому звуку. Каждый раз старайся произнести его максимально качественно и хорошо. Поехали! Следующий звук, над которым мы сегодня поработаем, это звук W. Проблема в том, что мы, русские, когда разговариваем, обычно еле-еле открываем рот, поэтому этот звук английский у нас получается либо как V, либо как we walk with my wife, when my wife want to walk to work. Как-то так. Американцы же, когда говорят, как правило, открывают рот шире, вообще больше челюстью двигают и когда ты говоришь по-английски, у тебя в идеале речевой аппарат должен вообще по-другому работать. Чтобы научиться правильно произносить этот звук, тебе точно так же, как в случае с the, нужно всего лишь научиться произносить этот звук из правильного положения, как будто ты хочешь произнести очень четкую мощную русскую у. улица. Уточка We walk with my wife when my wife wants to walk to work. Потренируйся Кстати, да, что ва, что ва, что другие звуки очень хорошо тренировать через скороговорки. Сейчас на экране появится тот же самый текст. Тебе снова нужно будет поставить видео на паузу и прочитать его вслух, но теперь будет выделено два звука, ва и ва. Старайся читать медленно, никуда не торопись. Самое главное, хорошо проговаривай каждый раз этот звук из правильного положения. Поехали! Ну что, уже посложнее пошло? Следующий звук Ха. Ха. Ха. Ха. Следующий звук Это тот, который мы, русские, произносим как х, Но английский звук Точнее, аналог этого звука в английском языке произносится совсем по-другому. Представь себе, что ты за рулем в праздник и тебя останавливает гаишник, чтобы проверить, не пил ли ты. Ты, конечно же, не пил. Какой идиот вообще будет пить за рулем, и ты вообще не пьешь и к пьяным очень плохо относишься. Но все-таки гаишник настаивает. При этом трубочку специальную вот эту вот он забыл и просит просто дыхнуть. И ты делаешь следующее: Hi, How are you? Интересно, как это выглядит Но, хотя ты и не пьешь, перед тем, как сесть за руль, ты съел шаверму, в которой было очень много лука или если ты тоже из Владивостока, как и я, ты съел две пинсе Два пинсе И тебе очень-очень жалко инспектора, когда он просит дыхнуть, поэтому ты делаешь это максимально нежно Хай, how are you? Когда ты тренируешься произносить этот звук, ты можешь держать перед собой ладонь Hi How are you? Если на ладони ты не чувствуешь струи воздуха, значит ты уже делаешь правильно. Потренируйся. Harry the hungry hungry hippo is happily eating in his house. Давай. И знаешь, что дальше? Правильный опять текст, в котором на этот раз будет выделено три звука. The, W и H. Старайся читать медленно, не торопись, правильно произноси каждый звук. Поехали! Наконец, последнее, по-моему, самый сложный звук — R. И для меня он самый сложный, потому что я не придумал, как объяснять, что с ним делать так же легко и изящно, как предыдущие три. Вообще, у меня с ним на самом деле никогда не было проблем, я никогда с ним особо не парился, просто потому что я научился его произносить задолго до того, как начал вообще нормально учить английский, потому что я, когда был маленький, очень часто тренировался перед разницей Американсе. Хороший лайфхак, нет? Mm. Тогда давай очень коротко. Если ты произносишь русский R, то у тебя язык, кончик языка, касается неба альвиол Английский звук R кончик языка не касается неба. Альвеол, альвеол, альвеол. Второе. Попробуй перейти к звуку R после долгого звука ж. Жр. Жер, жерать. Когда ты произносишь R после Ж, то, что происходит, у тебя язык просто немножечко опускается вниз, точнее кончик языка. Попробуй с карговолкой. Жер, Роберт, Жеролд, Эй, Жраунд, Роберт, Ролли, Ролд, Араунд, Ролл, Роберт, Ролли, Ролд, Араунд. А теперь, да, снова текст, в котором уже будет выделено 4 звука The, W, -a, H -a и R Тебе каждый раз нужно медленный вслух читая Максимально качественно произносить каждый из этих звуков Это будет сложно Попробуй Сложновато было, да? А, наверное, после этого болит челюсть Сейчас я попробую для тебя этот прочитать текст вслух Господи, порядок слов, что с тобой? Еще раз, и постараюсь обойтись без русского акцента, произносить эти звуки правильно. Woman lies about winning lottery. A 39-year-old woman admitted that she had lied.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 Or one hundred eighty thousand dollars. The owner of the store, Mark Abrams, fifty-six years old, was overjoyed. Last year we had a storm that blew half of our roof off. It cost twenty-five thousand dollars to put a new roof on. Hayes said that he was reminded to check his numbers when he heard that a woman had lost her winning ticket. He and his wife had been camping in the mountains when the winning number was drawn. Atipiri. Прочитай этот текст вслух еще раз, хорошо произнося каждый звук, но в этот раз еще раз запиши себя на диктофон и потом послушай первую запись и последнюю. Поехали! Если ты разницу услышал, у меня для тебя хорошие новости. Это упражнение классное, потому что его можно делать абсолютно самостоятельно. Вот тебе лайфхак. Если ты ведешь дневник на английском, после того, как сделал запись, читай ее вслух и выделяй по одному каждый звук, над которым ты хочешь поработать, так же, как мы это делали сегодня. Главное, читай вслух, медленно и старайся каждый звук артикулировать. И после того, как ты разберешься с этими четырьмя, Переходи к следующим Естественно, всех проблем твоего произношения это упражнение не решит Потому что в английском языке тонкости с произношением Вагон и еще один вагон Но вот когда ты читал этот текст, особенно последний раз Со звуком R и всеми остальными Ты чувствовал, как тебе трудно, как у тебя челюсть болит Это правильно и это так и должно быть Потому что когда ты говоришь по-английски Еще раз, твой речевой аппарат работает вообще не так, как в русском языке когда ты говоришь по-русски. И вот это, мне кажется, самое главное, когда ты хорошенечко натренируешься произносить хотя бы даже эти звуки из правильного положения, когда ты будешь говорить по-английски, каждый раз твой речевой аппарат, как в идеале и должно быть, будет переключаться в совсем другое положение, из которого английские звуки произносить удобно, а русские произносить неудобно вообще. Это значит, что не только эти, но и все другие звуки будут звучать уже немножко по-другому и совсем не так, как по-русски. И вот тогда можно будет делать следующее шаг. Вот такие дела, ребята. Пишите в комментариях как вам это упражнение, как ваши впечатления от него и знаете ли вы какие-то лайфхаки по тому, как произносить этот злосчастный звук R Может кто-то из вас напишет в комментариях больно дельные штуки, более дельные штуки, чем я. И кстати у нас в блоге на LinguaLeo довольно много уже статей по произношению, где объясняется как произносить разные сложные звуки включая вот эти. И там можно потренироваться, там есть скороговорочки Если это видео было для тебя полезно и что-то для тебя изменило, поставь мне, пожалуйста, лайк. Я ведь для тебя стараюсь. Кстати, давай так: если это видео наберет хотя бы тысячу лайков до следующей недели, то следующее видео будет про мотивацию улучшать свое произношение, где я расскажу про парочку неочевидных вещей. Да, это шантаж. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить другие полезные видео. Жми на колокольчик и скоро увидимся. Всем пока.